привет мои дорогие подписчики сегодня я буду проходить опять же ставочки Вормикс, если вообще так можно сказать но я так скажу все равно хочу сразу сказать что я сейчас очень занят прям вот серьезно но вормикс мне понравился это не та игра какая раньше была это уже чуть-чуть другая игра несмотря на то что концепция абсолютно не поменялась так вот я сейчас не смог типа найти вот на этом левеле, на своем, нормальных противников. То есть меня либо имеют сразу очень жестко, либо же я имею кого-то тоже очень жестко. Поэтому бои однотипные и тупые. Но я думаю сейчас, как только я доберусь до 30 уровня, все это исправится. Так что... Давайте пока просто посмотрим меня, чтобы вы просто понимали, что есть такой чел. Вот админ он а, раньше снимал, сейчас он вернулся, типа на YouTube. Он тоже снимает. Сейчас а, видосики вот он играет. И скоро у него будет 30 уровень. Когда он будет, я буду его смотреть. Мне будет интересно. 30 уровень у меня будет примерно через неделю. То есть вы можете заходить спокойно на мой канал через неделю, и там будут бои на 30 уровне. Ну, примерно через неделю. То есть я, я не клянусь, вам что вот точно через неделю. А сейчас вот такой вот бой против донатера. Кстати, сразу скажу, ошибка моя в том, что я сейчас не смог его вынести. То есть, это первая ошибка, я попытался его выносить. а Можно было бы этого не делать, поставить, например, паука ему. Вот, и сейчас, наверное, я ошибусь второй раз. Ну, типа, я озвучу видос после того, как уже сыграл. Вы сейчас все поймете. Да, я сейчас падаю с паука, очень хорошо. Так, Отлично. И вот теперь моя ошибочка Сейчас мне нужно поставить балку Я ее ставлю вот. Но нужно пролезть в дырку Я неправильно поставил так балку Что в отверстие я теперь не пролазю. И придется использовать порт Но я кинул его ущербно Очень ущербно И из-за этого проиграл типа Можно было чуть-чуть пониже кинуть например, Или просто вверх вообще кинуть И все было бы прекрасно Но нет Обидно конечно из-за такой тупой ошибки проиграть так, ну все, это Сурики 2, а, 3 даже, ну ладно, три Сурикена, все, этот бой мы проиграли, а, пойдемте в следующий, следующий бой, кстати, будет а, больше, точнее, дольше, а, вот, это уже второй бой, попался простой чел, ну, как а, видно по а, расе, то есть, Кроликами в основном, я так понимаю, играют игроки, которые недавно играют в Ormix. Они не умеют играть. И используют кролика, потому что он быстрее, он хилится. Короче, эта раса удобная для новичков, я так понимаю. Вот. Ну и для начального уровня тоже кролик неплохая такая раса, потому что у нее есть какой-то хилл непонятный, правда, как он работает вообще. Но хилл есть. Я засевлюсь. Не буду пока ничего делать. Вылазить не буду, пускай сам ко мне идет. Да, рейтинга мало. Отлично. А, а он, он скачал только сейчас игру, я понял. Я понял. Почему-то странно он так прыгает. Зачем, зачем это так делать много раз? Да, да, этот чел скачал только вот сейчас игру. Может быть, это сестра играет младшая, может быть, это старший брат или папочка или дедушка играет. Но это точно не чел, у которого... Ну какой, ну, 19 уровень, наверное. А не, подожди, у него не 19 у него 16 примерно. 15-16 уровень. Но все равно, типа, знает, что паук не сядет, кидает его, прыгает в стену бесконечно повторяющимися движениями, которые ни к чему не приводят. Но это. В общем, да. Отличительные черты, недоразвитого человека. Я не оскорбляю ни в коем случае, чувак, если ты меня смотришь. Я просто говорю про то, что. Настолько сильно тупить может только дурак, ну, либо человек, который вообще не разбирается в механике игры, то есть только, только что скачал. А, смотрите, эти гениальные порты, ой, эти барики, просто один порт, и все, и бариков нет. Зачем они там нужны, я не понимаю. Балку он никак не защитил, то есть я могу опять же накидать мин, допустим, с нее точнее, и зажарить его э, на мин. Или что-то еще придумаю. Нафига порты вообще? Ой, барики, объясни. Да. Кстати, оставлю свою страничку ВКонтакте в описании. У кого есть iOS, пишите. Приму в друзья. И, короче, я хочу вступить в клан, в чей-то, поиграть. Короче, я хочу поиграть с подписчиками, я хочу поиграть с людьми, с нормальными людьми. Потому что, ну вы понимаете, да, вот я иногда... Ищу босса себе, ищу его по 40 минут То есть я успеваю, ну, поделать кучу дел А босса, ну, его нет Никто не может взять То есть мне нужен человек, который пом будет помогать мне проходить арму Ну и там, сейчас, я не знаю, арму я не каждую смогу пройти Вот, короче, будет помогать мне с боссами И вообще люди, которые, с, ко с которыми смогу поиграть в клане То есть побить рейтинг, просто пообщаться в плане, в они так много играют, 2 часа в день, и то вряд ли не каждый день, то есть я занят реально. А, вот. Поэтому пишите обязательно ВКонтакте, у кого есть iOS, ну, Wormix на iOS, и мы поиграем вместе. Если, конечно, ну, с Android вряд ли можно... Типа, я не знаю насчет кланов, если ты, например, на Android сидишь, создал клан, могу ли я с iOS в него вступить? Или же наоборот? То есть вот, вот это я не изучал, потому что, ну, с кланами я не играл реально вообще. Зачем я так поставил балку, я сам не знаю. Очень странно. Хотя, если бы я сейчас ее поставил ниже, я бы себя подгазил. Повезло, наверное. Из-за того, что я затупил, неправильно поставил балку. Повезло. А, вот так вот получилось. Так. Вылез. Отлично. Я думал, он сейчас за не додумается последний порт потратить правильно. О, выпрыгнул. Смотрите, чел реально учится на глазах. Может быть, сейчас он что-то прикольное еще сделает? Например... А, понимаю. Он э, кроликом не может без траты дать мне ледяную минку. Хорошо. Э, мне сейчас нужна мина. Если бы у меня была мина, я, бы, я был бы разморожен, я бы его вынес просто на изи. Попробовал с шокером, но нет, не получилось. Э, пожалуйста, у него э, есть мина. У него, скорее всего, должна быть гравипушка, потому что он уже купил барики. Как можно купить барики и не купить гравипушку, объясните мне? Э, ведь гравипушкой можно вынести и даже на первом ходу, а бариками нет. Потому что они недоступны То есть нормальный человек купил игровую пушку с самого начала Одна минка под меня Балка, игровая пушка, все Но он не додумался, я понимаю Поэтому вот вы не можете набить рейтинг Кто мне пишет, типа я не могу набить рейтинг Там везде читеры, там донатеры и прочее Как, как вы покупаете арсенал? Объясните мне, если у вас ничего нет Какая-то ненужная фигня, типа барьеров Или блока Зачем он на ставках нужен? Поэтому вы не можете набить, все Этот бой мы закончили Всем спасибо.